Здорово. Ну... Как ты? Я думаю, настало время, наконец-таки, обсудить ту ситуацию, которая происходит на данный момент в мире. Ту ситуацию, которая происходит в нашей стране. В последнее время ходит огромное количество слухов о том, что YouTube в скором времени просто-напросто закроется для РФ. И мы с тобой в какой-то момент больше не увидимся. Каждый ролик может стать последним. Я ни в коем случае не хочу хайпить на этой теме, да и я уверена, не соберется большое количество просмотров на данном ролике. Этот ролик я делаю для того,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 видео написать абсолютно любой комментарий, в котором важно указать никой сервер, на котором ты играешь. Итоги всех розыгрышей за данную неделю я, как и всегда, подведу на своем канале во вкладке сообщества в эту субботу. Количество комментариев не ограничено. Удачи! Последнее время все больше и больше ютуберов выкладывают на свои каналы подобные ролики о том, что они якобы уходят с ютуба или то, что ютуб якобы закрывается. Данные слухи распускают все больше и больше, все чаще и чаще в на просторах интернета. Не так давно всем ютуберам, всем блогерам пришло сообщение на почту конкретно от ютуба о том, что нам уже ограничили доступ к монетизации. Ютуб полностью обрубил монетизацию, сейчас все те блогеры, которые на ней сидели, которые с нее зарабатывали, потерпели, так сказать, фиаско, сидят в огромных минусах. Блогеры, которые состоят не на сотрудничестве, а зарабатывают только с рекламы, потерпели крах, теряют свои доходы, доходы сводятся к минимуму. Доходы теперь у таких блогеров идут либо только с интеграции, с продажей, сообществ, приролов, каких-нибудь спонсоров и всему тому подобное. Но никак не с монетизацией. Лично меня данная ситуация особо никак не коснулась. Ты прекрасно знаешь, я не включаю на своих роликах рекламу. Я делал это пару раз, мне что-то как-то не зашло. У меня как не было рекламы раньше, так по-прежнему ее и нет. Так что по моим доходам это сильно не ударило. Также помимо монетизации на ютубе убрали доходы с платных подписок, со спонсорских подписок. То есть все те люди, которые оформляли на своих любимых блогеров спонсорскую подписку, теперь не смогут как-то материально поддержать своего любимого ютубера. Блогеры МРФ сейчас реально конкретно перекрывают кислород. Многие просто-напросто уходят с ютуба. Некоторые блогеры так вообще сейчас находятся в дикой депрессии и сидят просто-напросто на антидепрессантах. Наверняка ты уже успел заметить то, что некоторые блогеры по Барвихе перестали выпускать ролики на своих каналах. Это опять же связано с ситуацией на Украине. Сейчас идет политическая война, война в которой страдают живые мирные граждане. Я не хочу вставать на чью-то сторону в данной ситуации. Я не поддерживаю ни тех, ни этих. Лично я за мир во всем мире. И естественно, как и многие другие адекватные люди, я лишь за то, чтобы как можно быстрее вся данная ситуация как-то разрешилась и урегулировалась. Сейчас мы должны созидать и поддерживать друг друга, потому что ситуация реально страшная. Когда это все разрешится, пока неизвестно. Когда все наши любимые ютуберы, вся наша команда наконец-таки вернется к полноценной работе, также пока неизвестно. Нам остается лишь только ждать и надеяться на лучшее. Естественно, это также сказалось на онлайне Барби Херпэ. Ведь у нас играют на проекте не только игроки из России, также у нас играют игроки с Украины и других стран СНГ. Многим сейчас просто не до этого. У многих сейчас куча своих личных проблем. Каждый переживает все это по-своему. И нам остается лишь только поддержать всех этих людей. Хотя бы морально. Точной информация о закрытии Ютуба Сейчас реально просто-напросто нет. Кто-то говорит, что его ни в коем случае не закроют, потому что это невыгодно никому. Огромное количество пропаганды, огромное количество рекламы идет конкретно по Ютубу. Но дело в том, что уже закрыли тот же TikTok для РФ. Сейчас ребята как-то пытаются обходить эту систему с помощью VPN. С Ютубом, конечно же, все это дело также будет возможно. Но я думаю, здесь будут серьезные проблемы с использованием VPN. Конкретно в рекомендациях продвижения наших видео. Ведь если мы просто-напросто подменим страну и будем выкладывать видос, грубо говоря, якобы из другой страны, из Штатов, из Индии, из Китая, то и в рекомендации, скорее всего, наши ролики будут закидывать конкретно на просторах этой страны. И иностранные зрители просто-напросто будут в недоумении, как к ним попадает русскоязычный контент. Разойдется ли барвиха по всему миру? Разойдется ли барвиха по разным странам и регионам? Зайдет ли кому-то такой контент? Все это дело, конечно же, остается загадкой. Лично я, честно говоря, дико сомневаюсь в этом. Мне кажется, это опять же негативно скажется на проекте. Негативно скажется на блогерах и, соответственно, на нашей аудитории. Конечно же, всего бы этого мне не хотелось увидеть в будущем. Но если это, не дай бог, произойдет, то я попрошу тебя перейти по ссылке в описании. Там есть под каждым моим роликом ссылка на мою страницу в ВК. ВК блокировать пока никто не планирует. И в случае внезапной блокировки Ютуба, я буду делиться с тобой любой информацией касательно проекта, касаемо того же Ютуба, касаемо всех видосов именно на своей официальной странице ВКонтакте. Возможно, там я буду выпускать видосы. Возможно, со временем мы подберем с тобой какую-нибудь площадку, на которой нам с тобой будет удобно общаться и следить за развитием проекта. Именно поэтому я тебя очень прошу, если ты до сих пор не добавил меня, друзья, в ВК, не подписался на меня, то сделай это именно прямо сейчас. Так что жду тебя у себя в друзьях. Ссылочка в описании этого ролика я очень надеюсь что все скоро наладится что наконец-таки люди придут к общему какому-то единому знаменателю придут к какому-то соглашению и останутся в первую очередь людьми ведь самое главное в этой жизни лично как по мне что бы ни случилось важно в первую очередь оставаться человеком ну а на этом у меня пока что для тебя все спасибо тебе что ты заглянул спасибо тебе за просмотр ну а если тебе по каким-то причинам нравятся мои видео то обязательно поставь лайк под этим видосом, подписывайся на мой канал и до новых встреч в следующих видео. Пока!